На протяжении двух дней около ста молодых людей смогут принять участие в фестивале, организованном туристским клубом Казанского федерального университета «Альтерэго». Проект реализован на средства гранта всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц от Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь. Данный проект реализовывается при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И конкретно данный проект поддерживается, получил поддержку на конкурсе проектов среди физических лиц. Турфест альтер пройдет в живописном лесу на берегу реки Илеть. Грантовые средства в размере 518 тысяч рублей будут направлены на транспортные услуги для участников, приобретение необходимого оборудования и снаряжения для проведения фестиваля, а также полиграфическую и сувенирную продукцию. Как мы все знаем, много большинство молодежи любит город, но и тоже важно а, побывать на природе, пообщаться со своими сверстниками, возможно отвлечься от гаджетов и а, побыть на природе, почувствовать ее дух и какие-то навыки получить самое важное. Потому что эти навыки потом... А, они положат лягут в базу этих молодых ребят, и они смогут и дальше продвигать этот спортивный туризм, говорить, как это круто. Турфест состоится 24-25 сентября в кругу единомышленников. Ребята будут ночевать в палатках в лесу, готовить на костре, проходить различные туристские этапы, развивать свои навыки по теме автономного нахождения в дикой природе и просто активничать два дня. И мы решили с нашими активистами нашего клуба подать заявку участвовать в этом конкурсе, получить поддержку на проведение интересного туристического фестиваля. Он нацелен на популяризацию активного вида отдыха и развитие спортивного туризма среди молодежи. То есть наша целевая аудитория как раз подходит к нам, это ребята старше 18 лет, студенты. Всего участниками слета смогут стать 100 человек из Казани, достигнувшие 18-летнего возраста. Среди участников организаторы будут будут особо рады видеть студентов Казанского федерального университета. Для зарегистрированных участников запланирован цикл обучающих семинаров. Будущие путешественники смогут получить базовые знания по спортивному туризму и природной среде, в которой они будут находиться. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз.